Салют, меня зовут Камила Лысенко, и в этом выпуске подкаста Come Together я стану твоим личным книжным консультантом и подберу для тебя персональную книгу на новогодние праздники. А еще мы добавим немного новогоднего волшебства и разыграем целый мешок книг. Серьезно, все книги выпуска один счастливчик заберет домой в фирменной сумке. Даже у меня такой нет. Подробности дальше в выпуске. Поехали. На самом деле, в детстве нам не одну сказку. Кроме Санта-Клауса, Деда Мороза, Пиар-Ноэли и сига Сана, зима приносит еще одно волшебное существо. И это существо – книжная фея. Вот она, смотрите. В ярко-синем праздничном свитере, обмотанной гирляндами по самые уши, она выходит прямо с твоей книжной полки, мгновенно увеличиваясь в размере. В воздухе моментально распространяется смесь ароматов. Здесь какао, свежая бумага, типографская краска, конечно же. Она чуточку хрипит после гриппа. Прости ей это. Но в любом случае это не помешает ей грозно спросить тебя, когда именно ты намерен прочитать все эти забытые книги. Выглядит жидковато, но не волнуйся, она добрая. Потом она обязательно улыбнется, предложит тебе сливочного пива и задаст самый главный вопрос. Отнесись к нему очень внимательно, ведь от ответа на него зависит, с какой именно книгой ты встретишь Новый год. Вот этот вопрос. Чего тебе сейчас больше всего не хватает в мире? Держи минутку, подумай хорошенько, а я пока расскажу, что книжная фея оставила у меня Пять необычных книг, и уверила, что своя история в них найдется для каждого. Сегодня в Come Together у нас рубрика «Персональная книга», и мы будем искать ту самую книгу для вашего... Э, нет, именно твоего Нового года. Один счастливчик получит целую сумку книг, все книги выпуска от меня и книжной феи, но об этом я расскажу в самом конце выпуска, так что не торопись выключать подкаст, пропустишь много интересного. Ну что же, давайте начнем волшебство. Итак, чего тебе больше всего не хватает в мире прямо сейчас? Есть те, кто ответит волшебство. И волшебство это не обязательно должно быть приторно новогодним, добрым, как оленю Санта-Клауса. Волшебство, то, что человек искал в мире во все времена и продолжает искать и сегодня, особенно это видно по эпохе перемен. Недаром же, в конце концов, эзотерические книги второй год подряд рвут все топы продаж. Чудовищно. Но, конечно же, я не собираюсь советовать вам эзотерику. Я посоветую вам сказки. Возможно, самые необычные из всех, что вы когда-либо встречали — и весьма взрослые. Для тех, кому не хватает волшебства, фея оставила книгу «Мальчик, который рисовал кошек». Ее автор, пожалуй, одна из самых загадочных личностей в литературе, которую я только встречала. Давайте представим, что мы выходим на поляну, где гуляют таинственные огни, а Миша и Твей мерещатся странные тени. На этой поляне... Сидит невысокий мужчина с усталым лицом. Он слеп на один глаз. В нем смешались греческо-ирландская кровь. Он любил гречанку, русскую, африканскую женщину и даже дочь японского самурая. Он носит японское имя Куидзуми Якуму, но он получил это имя только в 40 лет. А до этого его знали как Патрика Лавкадио Косимати Чарльза Хирна. Так мы и будем к нему обращаться. В книге Мальчик, который рисовал кошек, 60 сказок, каждый из которых путешествие в абсолютно непривычный для русского человека мир. Все здесь пронизано старой Японией, тонкая смесь из глубоких, даже жестких традиций, непривычных понятий чести, правильности и мифических пугающих созданий, которые, тем не менее подчиняются и неписанным законам далекого народа. Кажется, что все эти сказки не мог написать иностранец. И даже то, что фактически он просто собрал и рассказал их миру, это уже все равно чудо. Кайдзуми Якума не имел отношения к Японии, но всю свою жизнь он словно искал ее. Грек по рождению, он рос в Ирландии, потом переехал в США на Средний Запад, после обосновался в Новом Орлеане, побывал в России – перебрался на Мартинику и, наконец, очутился в Японии. Словом, помотало его, конечно, знатно. Но, где бы он ни оказывался, Лавкадио Хирн собирал истории или придумывал их, буквально ловя в воздухе неповторимую атмосферу тех мест, где оказывался. Попав, наконец, в Японию, он смог сделать то, что до него не было подвластно ни одному иностранцу. Он настолько пропитался историей и фольклором этой страны, что воссоздал и увековечил самые тонкие ее сказки. А они действительно не похожи ни на что другое. Даже оборотни тут не люди, оборачивающиеся в животных, а животные, способные принимать личину людей или даже предметов. На самом деле, я даже думала сделать отдельный выпуск про мифологию Японии, потому что это ни на что не похожая вселенная. Но вернемся к Лавкадио Хирнам и книги «Мальчик, который рисовал кошек». Некоторые из этих сказок действительно пугают, будьте к этому готовы. Некоторые вдохновляют, но каждый из них оставляет ни на что не похожее послевкусие, словно кто-то знающий провел тебя за руку по тайным тропам бамбуковых рощ, и то, что ты там увидел, то ли сон, то ли реальность. Это нечто заставляет тебя замечать тонкие слои и в твоей, казалось бы, совсем обычной жизни. для Хирн. Мальчик, который рисовал кошек для нуждающихся в волшебстве. Следующая книга. О, она для тех, кто любит, чтобы история захватывала до мурашек, кто склонен запоем погружаться в миры и выныривать оттуда ухватившим что-то важное. Фея говорит, что эта книга для тех, кто нуждается в сложном чувстве, в своеобразной вере в то, что даже самую жуткую ситуацию еще можно исправить, что даже конец света может быть отменен. Что же, пожалуй, такая вера сейчас нужна многим, и мне в том числе. Дуглас Коупленд «Пока подружка в коме». Без сомнений, это одна из моих любимых книг. Сразу хочу сказать, что эта книга не даст вам ответов. Она не будет понятной и простой. В ней переплетено огромное количество историй. Начиная с как бытовой роман, она уходит в фантастику, чтобы вырасти в сюрреализм. И оторваться от этих превращений просто невозможно. И главное, она играет с одной очень актуальной мыслью. Если конец света все-таки пришел, то, может быть, он пришел вовремя? И может быть, его не надо отменять, его надо переиграть, пережить, перепройти. Итак, о чем книга? Мы наблюдаем за жизнью в компании друзей, причем иногда нам дается уникальная возможность наблюдать за ними глазами призрака их погибшего друга Карен, девушку из компании, мучают видение конца света. После студенческой вечеринки она внезапно впадает в кому и просыпается спустя 17 лет. За время комы у нее даже успевает родиться дочь. Что же она видит? Как изменился мир, как изменились ее друзья? И действительно ли всем суждено увидеть апокалипсис и даже пережить его? Я не буду спойлерить, но скажу, что поклонникам «Черного зеркала» эта история очень понравится. Даже потому... Маленькому кусочку сюжета, который я сейчас вам рассказала, уже понятно, что понамешано смыслов и истории в этой книге огромное множество. Но стоит помнить о том, что Коупленд — это очень поколенческий автор. Это значит, что, во-первых, он замечательно ловит голос поколений, отражает его, что в «Рабах Майкрософта», что в «Поколении X, Это, конечно же, предельно видно. Но его ранние книги, в том числе и «Подружка», во многом максималистичны, и это сказывается на восприятии. Обычно читатели делятся ровно на два лагеря. Лагерь проглотил за день и помню всю жизнь, и лагерь не смог дочитать до конца. Я отношусь к первому типу, и к тому же сегодня эта книга, знаете, она играет совершенно по-новому и действительно обсуждает те страхи, которые особенно ощутимы именно сейчас, и о которых как-то не говорят вслух. Демо-версия апокалипсиса и вопрос о том, что можно с этим сделать, чтобы предотвратить его в книге «Пока подружка в коме» Дугласа Коупленда. Она тоже достанется счастливчику, который победит в конкурсе, но об этом все еще позже. Давайте посмотрим следующую историю. Если при ответе на главный вопрос выпуска вы задумались дольше обычного и поняли, что больше всего вам не хватает именно ответов на важные вопросы, или вы вообще устали от того, что некоторые вопросы кажутся неразрешимыми, вот тогда следующая книга для вас. Также она подойдет тем, кто ищет редкую теперь атмосферу дикенсовской прозы с каминами и Старой Британии или нуждается в таких тягучих, тонных красках в духе сестер Бранте. Про эту книгу говорят новая Джейн Эйр, но кроме атмосферы здесь есть захватывающая детективная история с огромным количеством призраков в каждом шкафу. Но что самое потрясающее, книга Дает ответы на все вопросы, оставляя читателя действительно удовлетворенным. Речь идет о книге «Тринадцатая сказка» Дианы Сеттерфилд. Простой учительница, которая взорвала британский книжный рынок первой же книгой и продала права на нее за космические деньги. И книга, кстати, вполне этого заслуживает, честно говоря. О чем история? Скромная Маргарет Ли работает в букинистической лавке своего отца и фактически живет в книгах. Однажды она получает письмо от знаменитой писательницы Вида Винтер. В письме та приглашает Маргарет стать ее биографом, и это очень неожиданное приглашение. История действительно странная. Дело в том, что о мисс Винтер никто не знает ничего, кроме того, что она безумно популярная и ее книги продаются миллионными тиражами и что за все время своей творческой биографии она не сказала о себе ни слова правды ни в одном интервью Маргарет соглашается на странное предложение и здесь начинается ее погружение в тайны давно сгинувшей семьи Мис Винтер и это погружение кажется в общем-то почти мистическим пока не обнажает изощренную человеческую природу, способную создавать действительно невероятные истории из собственной жизни. По стечению обстоятельств мне самой подарили эту книгу на прошлый Новый год, так что читал я ее так же, как, возможно, будете и вы, то есть подзимний призрачный свет в шерстяном пледе, с музыкой из Гарри Поттера в голове. Предсказать конец тяжело. Оторваться невозможно, атмосфера потрясающая. Тринадцатая сказка Дианы Сеттерфилд. И она тоже достанется победителю конкурса. Хотя найти ее в печатном варианте было действительно тяжело. У нас остается все меньше времени, фея очень нетерпелива и хочет побыстрее разыграть книги. Но впереди еще две книги, и первая из них для тех, кто на вопрос чего не хватает больше всего, мог бы ответить верой в то, что я смогу достичь того, чего хочу. Но нам всем иногда не хватает этой веры, так что, наверное, история так или иначе будет в руку многим людям. Конечно же, вы слышали, что все проблемы родом из детства. Ужасно распространенная фраза. Но иногда в мире случаются такие семьи и такое детство, что пережить его – это уже достижение. И оно внезапно становится не источником проблем это детство, а источником мотивации для того, чтобы выбраться, достичь, получить то, чего ты был лишен. История, рассказанная в замке из стекла Джанет Уолс, это летопись одной семьи, где все было перевернуто с ног на голову. Причем летопись основанная на реальных событиях. Это документальная книга, рассказанная живым журналистским языком. И я не могла не включить в выпуск про персональную книгу хотя бы одну документальную, потому что вы знаете, что тема нашего сезона ⁇ это книги, основанные на реальных событиях. В самом начале книги мы смотрим на все глазами маленькой Джанет, ее отец, ее глазами, самый большой волшебник в мире, который видит этот самый мир не так, как все остальные. Он дает детям полную свободу учит ломать все системы общества и обещает построить настоящий замок из стекла. Представляете? Мама. Мама свободная художница в полете творчества. Она тонко чувствует искусство, учит детей красоте мыслей и не терпит зависимости от материального. Пока вроде все хорошо, да? Семья. Двое взрослых и четверо детей – постоянно переезжает, но почему-то нигде не может найти место. Взрослеет, Джанет начинает понимать, почему, когда детям приходится работать с ранних лет, потому что волшебник-отец пьет и мухлюет, а мечтательница-мать тайком ест шоколадки в кровати, пока вся остальная семья голодает. И при этом, несмотря на все трудности, проблемы и дикости, которые есть в этой семье, остается... Удивительная атмосфера свободы от мира и удивительное ощущение связи между людьми в самой семье. Такое причудливое сплетение странной философии родителей, необычного воспитания и взросления самих героев раскрывает в детях навык не полагаться ни на кого, кроме себя, и достигать того, чего на самом деле хочешь. Очень четко понимая, где то, чего хочешь ты, и где то, чего хотят за тебя другие. Замки из стекла не только эфемерны, но и неудобны. Но это история о том, как на их фундаменте построить нечто гораздо более крепкое и теплое. Будущее, где каждая деталь стоит на своем месте. Замок из стекла — хорошая книга, как мотивация на следующий год. Ну вот мы и добрались до финальной книги, а значит, скоро перейдем и к конкурсу на целую сумку книг. Последняя рекомендация этого выпуска для тех, кто мог бы ответить, что ему сейчас больше всего не хватает, как бы это сказать, человечности в человечестве, наверное. По крайней мере, фея сформулировала именно так. Тем страннее, что книга перед нами называется «Машины, как я». Ее написал горячо любимый мной Иэн Макьюин, человек с невероятно разносторонним интересом к реальности, если судить по его книгам, способный на глубочайшее погружение в хитросплетение человеческих эмоций и реакций. А Занятно, что за первые свои книги он получил негласное прозвище «Мрачный Иэн». Как же удивилась вся литературная общественность, когда Макьюин забрал награду Вудхауса за лучший юмористический роман, за книгу Солнечная 2011 года. Со сцены он сошел в компании трехлитровой бутылки шампанского и 52 томов Уотхауса. По-моему, очень по-Новогоднему, как думаете. Машина как я. Это роман 2019 года, совсем свеженький. 2019, конечно. В нем удивительным образом переплетается история любви и поиска этой самой любви, поиска себя, места в мире. О чем роман? В параллельной реальности Британия проиграла фолкландскую войну, а алан Тьюринг изобрел искусственный интеллект. Уже все не так пошло, да? Молодой герой, его зовут Чарли, встречает девушку Миранду. Все у них прекрасно закручивается, идет их внутренняя история, а потом однажды он приобретает одного из самых первых андроидов, сделанных по технологии Тьюринга. Андроида зовут Адам И с этого момента начинается история внутренних вопросов и внутренних ответов у каждой стороны этого необычного треугольника двух людей и одного андроида И, честно говоря, более человечный иногда оказывается именно машина Этот мир Макьюина как будто бы живет по другим законам но, знаете, при ближайшем рассмотрении понимаешь, что вопросы там стоят те же самые что и перед нами что случилось с человеком куда может привести любовь, что такое честь и должна ли честность иметь границы. Посмотреть глазами робота на человеческую природу удается, мне удается очень неплохо. К концу книги то, что поражает андроида в людях, начинает вызывать вопросы и у читателя. И действительно, а зачем мы так себя ведем? Очень полезный вопрос сейчас. Тонкая и чувственная книга С глубокой философией И неспешной харизмой Наблюдателя Назовем это так Найти ее сейчас непросто Но попытаться стоит По крайней мере в электронной версии она точно есть В книжной, именно в печатной Я нашла Сейчас расскажу, как получить <музыка> <Пам -парарам. музыка> Мы переходим к главному а Вот они Пять книг лежат сейчас передо мной в красивой фирменной сумке подкаста «Come Together». У меня даже такой сумки нет, честное слово. Хм. Найти некоторые из этих книг в печатной версии было действительно тем еще приключением. Почему-то та же самая «Тринадцатая сказка» сейчас не представлена ни в одном книжном Москвы. А про Копленда я вообще молчу. Но в электронной версии они есть. Мне удалось достать и печатные артефакты, так что все пять книг может получить любой из слушателей до 10 января. Продлим ваши праздники и подарки. Серьезно, если вы думаете, что, ну, блин, я никогда ничего не выигрывал, подумайте еще раз. Аудитория подкаста пока не слишком большая, так что шансы у каждого участника на целую сумку классных книг очень даже приличные. Итак, что нужно сделать? Все просто. Для начала лайкните, пожалуйста, подкаст в Яндексе и если еще этого не сделали. Можно также подписаться на Телеграм, там будет объявлен победитель. Но это не обязательно, мне просто будет очень приятно, если вы это сделаете, и это действительно поможет подкасту дальше развиваться. А теперь само задание. Я прошу вас предложить свою любимую книгу для подкаста «Come Together». В любой своей соцсети напишите название книги, и причину, почему считаете ее потрясающей. Просто маленький пост. Вот такая-то книга, вот чем она мне запомнилась. И сторис, в общем-то, тоже подойдут, но тогда лучше отметить официальный аккаунт ComeTogether, чтобы я просто не пропустила этот сторис. Главное, когда вы напишете этот пост, обязательно поставьте хэштег для ComeTogether. Все в одно слово. Так я... Смогу найти ваш пост в ленте, не пропустить его. И проверьте, пожалуйста, чтобы ваша страница была открыта. Это важно. Я хочу увидеть всех участников. <laughs> Если дадите ссылку на подкаст, мне будет приятно, но это совсем не обязательно и на победу никак не повлияет. 10 января я выберу одну из книг одного победителя. Автор поста получит сумку с книгами из этого выпуска. Все пять книг. А я сделаю новый выпуск по предложенной вами книге. Может быть, в течение конкурса я пойму, что классных книг слишком много и придумаю еще какие-то призы, но ну, а пока расклад такой. Кроме книг в сумке будет лежать еще один маленький сюрприз от меня, но об этом узнает только победитель. Так что дерзайте. Вот такое вот новогоднее чудо. Жду ваших постов и надеюсь, что вам понравится эта маленькая игра и что вы найдете время. В своем <свят> забитом праздничном графике На то, чтобы поделиться со мной такими книгами И получить книги в ответ Книжная фея машет вам лапкой И улетает в очередную историю Надеюсь, мы еще ее увидим И я тоже прощаюсь с вами до следующего года И желаю <свят> Не люблю делать пожеланий не от души Знаете, Наверное, я просто пожелаю нам всем с удивлением ощутить, что следующий год будет куда лучше текущего, чтобы когда мы снова соберемся здесь через год, мы оглянулись назад и такие, а все оказалось не так плохо, как я ожидал. Вот такое вот пожелание. Берегите себя и до встречи в новом выпуске.